Здравствуйте, меня зовут Владислав, я инженер компании Alter Air. Мы находимся в селе городского типа Гастомель, объект площадью 220 метров квадратных. Компанией Alter Air было выполнено такой ряд работ, как отопление на базе теплового насоса Висман, водоснабжение канализация, водоснабжение трубы «Упанор», канализация бесшумные трубы Остендорф, кондиционирование при помощи настенных фанкойлов Дайкин и вентиляция при помощи а, приточно-вытяжной а, установки с рекуперацией тепла Майка ВС-470 Сейчас мы находимся в помещении котельной Здесь вы видите э, трубы, которые опускаются с первого и второго этажа от коллекторов вниз. На данный момент происходит испытание давлением 5 атмосфер всех систем. Системы радиаторного отопления, теплых полов, горячего-холодного водоснабжения и системы рециркуляции. На данной стенке будет установлен тепловой насос Wisman Vitacal 200W, насосные группы Mabes, также здесь будут установлены бивалентный бак ГВС и буферная емкость на 200 литров. На первом этаже в постирочной будет установлен газовый котел э, VitoDens 100W. Он будет работать как резервный источник тепла в тех случаях, если тепловой насос не будет справляться с тепловой нагрузкой на дом. На данный момент мы находимся на первом этаже в постирочной. Здесь установлен тот самый газовый котел висман Vitadense 100W. Под ним установлены гребенки на теплый пол 12 контуров и на радиаторное отопление 6 контуров. Сейчас мы находимся в гостиной на первом этаже. По всей площади гостиной установлен теплый пол. И под всеми окнами, когда уже будет финальная отделка, будут установлены радиаторы дизайнерского типа фирмы Яга. Под основным окном у нас будет установлен комп конвектор с принудительной конвекцией фирмы Кампман. Также под потолком первого этажа вы видите системы э, кондиционирования, вентиляции и канализации. Так как санузел был перемещен с одной точки дома э, в другую и для того чтобы сохранить уклон канализации до выхода в канализационный стояк нам необходимо было опустить канализацию под потолок первого этажа. Основной проблемой при проектировании и а, монтаже это была состыковка канализационной системы с системой а, кондиционирования и вентиляции. Но, как вы видите, мы с этой задачей справились. Мы находимся во втором техпомещении. Здесь установлена вентиляционная установка Майка ВС-470 с рекуперацией тепла, э, шумоглушители. На данной стенке будет установлен парогенератор. Под парогенератор выведена холодная вода и канализация. Также под парогенератор сделаны закладные в систему канализации. Также под потолком будет установлен канальный фанкойл, который будет обслуживать холодом гостиную. Мы на втором этаже в коридоре. Здесь установлены три гребенки, две на теплый пол и одна на радиаторную систему. А также под потолком установлены два канальных фонкойла и один третий фонкойл, он установлен в санузле, а также под потолком. Мы на втором этаже в хозяйской спальне. Из-за конструктивного усиления дома не было возможности в спальню провести системы кондиционирования и системы вентиляции. А данный вопрос был решен следующим образом. Под э, двумя основными окнами был установлен конвектор э, с принудительной конвекцией фирмы Кампман. Он работает от теплового насоса. Зимой он подает тепло в помещение, а летом э, он подает холод. То есть кондиционирование мы решаем таким образом. При помощи данного конвектора, предварительно подведя к нему э, воздуховоды от системы вентиляции, мы можем насыщать э, данное помещение кислородом, то есть чистым воздухом. Сам конвектор у нас решает три вопроса. Это отопление зимой, кондиционирование летом и вентиляцию на протяжении всего а, периода. Мы были на очередном объекте компании альтер Меня зовут Владислав. Спасибо огромное за просмотр. До новых встреч!